Итак, сначала мы разберемся с предпокупочными процессами. Это то, что происходит с потребителем на стадиях номер один и на стадии номер два, на стадии активной оценки альтернатив. И разберемся, и проговорим еще раз то, что прозвучало вчера. Все начинается с момента осознания потребности клиентам. И важно четко понимать, что... Мы работаем не просто с потребностями, которые есть у клиента, а с потребностями, которые клиентам осознаны и находятся на а, уровне осознания. А потребность возникает в тот момент, когда существует какой-то разрыв между желаемым состоянием в будущем и действительным состоянием, которое у нас есть сейчас. И у него может быть два типа. Во-первых, у человека может быть сейчас какое-то адекватное состояние, и он хочет перейти а, в состояние а, более качественное, более приятное для себя, то есть он хочет, чтобы ему стало лучше. И второй тип э, потребности осознанный, это когда у человека внезапно стало плохо, и он хочет вернуть и исправить это в нормальное состояние. И этот разрыв возникает э, как бы в другую сторону. И очень часто мы как владельцы компании или как маркетологи сосредотачиваемся только на каком-то одном из э, аспектов. Например, э, если мы продаем не знаю, плазменные телевизоры. Мы рассчитываем только на тех, кто увидел нашу рекламу и хочет более качественный плазменный телевизор или зашел в гости к своему другу, увидел на плазменный телевизор и думает, о, прикольно, я тоже такой хочу, и возникает вот, вот такого рода потребность между тем, как у меня сейчас и тем, как я хочу, чтобы у меня стало лучше. Но вместе с этим, возможно, есть какой-то другой сегмент, с которым можно говорить о другом. Из серии, слушай, у тебя старый электронно-лучевой телевизор, у тебя на нем снег, все показывает очень плохо, нет приложений, я не знаю, там нет игрушек на этом телевизоре встроенных, поэтому купи наш классный телевизор. То есть это и проблематизация и перевод человека из состояния не очень хорошо в состояние норм. Здесь же, например, работают всякие ремонтные службы из серии того, что ну, у вас сломалось стекло у айфона, давайте мы вам заменим его на новое. Да, Это вот в чистом виде работа вот с такого рода потребностями. Но может быть есть какой-то дополнительный сегмент людей, который хотел бы прокачать свой iPhone и сделать его из того, какой он на сегодняшний день есть, какой-то еще другой. И это означает, что можно добавить туда инкрустацию, ну в чистом виде это наклейка защитных стекол и там, я не знаю, продажа чехлов, но может быть, можно нафантазировать и придумать какие-то еще услуги или продукты, которые связаны с, с вашим основным родом деятельности и в общем подключают другой тип возникновения потребности у клиента, об этом важно помнить и размышлять. Очень часто заблуждение, проблема, ну и вообще неэффективность владельцев бизнеса и маркетологов связана с тем, что они фокусируются на продукте. Ну, типа мы ремонтируем iPhone, или мы продаем металлопрокат, или мы доставляем грузы, и все, они фокусируются на продукте. Задача, которая стоит перед нами в этом курсе, именно поэтому у нас были все предыдущие модули, мы обязаны и должны фокусироваться на потребности потребителей, на потребностях покупателей, мы должны непрерывно это изучать. Думайте не о вашем продукте, а о потребностях клиентов и вкладывайте свои усилия в изучение этих потребностей. О том, как это делать, мы как раз поговорим на следующей неделе. Кроме того, мы должны понимать, что потребность можно стимулировать. То есть можно выводить это на уровень осознанности, можно проблематизировать клиента, причем на разных уровнях. То есть мы можем говорить ему, как ему улучшить его жизнь, а можем объяснять ему, что, слушай, на самом деле твоя жизнь, вот она страдает от такой-то штуки, и мы можем тебе сделать просто нормально с помощью нашего продукта. У стимулирования потребностей компании есть два таких а, основных подхода. Первое это стимулирование так называемой родовой потребности. Сейчас я объясню, что это такое. А второе — это стимулирование селективной потребности. Родовая потребность а, связана с стимулированием потребностей в определенной продуктовой или товарной категории или категории услуг. Один из классических ярких примеров — это когда в середине 90-х годов молочная индустрия Соединенных Штатов Америки скинулась, и они вместе сделали громадную рекламную кампанию с лозунгом «got milk». То есть они стимулировали покупки молока Вообще в целом, не конкретного бренда. Вы можете вспомнить точно, такой же, точно такую же рекламу, когда производители пива и других а, прохладительных напитков в а, России запускали рекламу про пиво в алюминиевой банке. Там что-то пейте пиво в алюминиевой банке, или там как так это а, звучало, я точно уже не помню. Это тоже было, а, были рекламные кампании для стимулирования родовой потребности. А, другой пример у меня из моего опыта. Я занимался развитием стартапа, по созданию планировок квартир для застройщиков в виртуальной реальности, чтобы человек, точнее, чтобы компания, которая строит жилой дом, могла еще на стадии котлована продемонстрировать будущее жилье вместе с меблировкой и отделкой своим покупателям в шлеме виртуальной реальности. И наша стратегия заключалась не в том, чтобы продвигать конкретно свой продукт, но в том, чтобы продвигать вообще саму идею, что VR полезен для продаж квартир или для коммуникации с клиентом. Это тоже было, была стратегия стимулирования родовой потребности. То есть это возможно даже на уровне небольшой компании, я хочу подчеркнуть, если этот сегмент достаточно мал. Еще один пример — это когда развивается, допустим, в индустрии красоты, допустим, какое-нибудь ламинирование ресниц или... Uh, работа там, на выщипывание и uh, красоту бровей. Uh, этого не было там, 5, 7 или 10 лет назад, я уже не помню точно, когда, но тем не менее в какой-то момент uh, пропаганда этой услуги заключалась не в рекламе самих себя, а в рекламе в целом товарной категории или категории услуг. Uh, в то же время uh, Селективное, стимулирование селективной потребности — это реклама конкретно моего продукта. Почему нужно покупать мои шоколадные батончики, а не шоколадные батончики какого-то другого производителя? Или почему нужно пить мой напиток, а не какой-то еще? Итак, после того, как клиент осознал свою потребность, он переходит на этап сначала внутреннего поиска, так называемого. То есть он обращается внутрь себя и думает, так, хорошо, вот у меня такая потребность возникла, я ее осознала, что мне с этим делать? И вот как раз-таки здесь и, работают, и работает стимулирование повторных покупок. То есть если человек запомнил, а мы помним, да, что процесс запоминания, на него нужно воздействовать, им нужно управлять и помогать людям запоминать то, что важно именно для вас, в том числе и напоминая себе через какое-то время после каждой покупки, зная цикл покупки, зная, как часто возникает потребность. В общем, клиент переходит на этап внутреннего поиска. И если он не перешел сразу к вам на повторную покупку, и, допустим, он первый раз реализует эту потребность, то он переходит к внешнему поиску. Внешний поиск тоже бывает двух разных типов. Он бывает так называемым предпокупочным. Это когда идет конкретная задача поиска для реализации данной конкретной потребности вот в этом жизненном эпизоде. Например, у меня сломалась стиральная машинка, я хочу купить какую-то новую, и я, в общем, довольно давно этого не делал. И я начинаю разбираться, а какие сейчас вообще существуют стиральные машинки, чем они отличаются, какие лучше, какие характеристики и так далее. Непрерывный же внешний поиск выглядит по-другому. Самый частый пример — это люди, которые читают автожурналы типа «Авторевью» или там «За рулем». Они не покупают автомобили непрерывно, но они зато постоянно накапливают какую-то информацию относительно продуктов, непрерывного, к которым относится непрерывный поиск, и в тот момент, когда они готовы уже к покупке, им гораздо проще а, вот эту активную оценку альтернатив завершить. А в частности, там, Apple тот же, да, делает так, что пользователи Apple, я, например, мы знаем, что, какие продукты выходят у компании. Это означает, что мы находимся непрерывно осведомленными о том, что можно купить еще, и поэтому... В следующий раз внешний поиск, будет, возможно, многих из нас будет приводить не к тому, что мы снова будем выбирать между э, там, большим количеством товаров разных марок, э, включая э, смартфоны на андроиде, но мы скорее будем выбирать из тех продуктов, из тех смартфонов, которые э, в своей линейке предложит Apple. Э, очень важно, что… На внешнем поиске есть э, очень большое количество точек э, взаимодействия и того, как э, и что помогает э, в этом внешнем поиске. И эти факторы внешнего поиска делятся на четыре таких больших группы, либо в точке продаж, либо вне точки продаж, и либо личные контакты и неличные контакты. А, проблема в том, что современные маркетологи, владельцы бизнеса, особенно если речь идет о продвижении через интернет, очень сильно фокусируются на неличных контактах вне точки продаж. То есть это, собственно, сайты, это какие-то каталоги, отраслевые ресурсы, я не знаю, там YouTube-каналы и так далее. Это неличные контакты, там, реклама, журналы, ТВ да, радио а, и тому подобное. И мы забываем о том, что есть еще большое количество способов стимулировать людей в определенных точках и моментах внешнего поиска, которые осуществляется также и непосредственно в точке продаж. Если, допустим, человек пришел в магазин или супермаркет, где продается ваш продукт среди большого количества других продуктов, вы можете стимулировать продавцов, вы можете, возможно, как-то влиять на других покупателей, вы можете… Такое тоже бывает, когда не знаю, классический пример, когда, я, к сожалению, не помню, кому он принадлежит, когда пытались продвинуть какую-то товарную категорию, человек ходил по магазинам, это, правда, была вторая половина 20 века, и спрашивал, а есть ли у вас вот такая штука? И все продавцы говорили, нет, у нас нет такой штуки. И Поскольку этот человек много раз ходил по большому количеству магазинов, владельцы этих магазинов на начали заказывать эти штуки, и тем самым был запущен круг продаж. Покупатели могут также взаимодействовать и со многими ли, лично со многими людьми вне точки продаж, и к этому относятся также и э, отзывы тех, кто уже пользуется продуктом. Это все-таки личное взаимодействие, не, не личное. Иногда, кстати, мо, одним потребители могут написать другим письмо и попросить отзывы, как вам это понравилось, особенно если это какая-то сложная услуга или сложный продукт, или обучающий продукт, Например, Экспертиза здесь также работает и так далее. В общем, можешь поизучать. Важно не фокусироваться только на одной группе инструментов. Это приводит тебя к дисбалансу. Дальше, когда человек находится на, внешней, на этапе внешнего поиска, у него происходит дифференциация, то есть расширение пространства выбора и сужение до момента покупки. И вот как раз этап оценки альтернатив и выбора настолько разнообразен, настолько широк, настолько по-разному ведут себя разные сегменты потребителей, что, к сожалению, здесь нет никакой конкретной рекомендации, кроме того, что мы будем обсуждать в модуле а, о построении и развитии системы маркетинга. А, задача на этом этапе — максимально экспериментировать, экспериментировать с сегментированием потребителей, экспериментировать с точками контакта экспериментировать с э, смыслами сообщений, которые вы доносите, в том числе в том контексте, в котором находится потребитель, в том числе в том конкурентном контексте, в котором вы находитесь, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь нет никакого конкретного рецепта. И я еще раз напоминаю о том, что на этих этапах вы непрерывно продаете обещание того, что что-то произойдет, э, что потребность, осознанная клиентом, будет удовлетворена. Давайте посмотрим дальше. Uh, как удается с этим справиться.